как жижа по какой-то огромной территории. Но страна малюсенькая, она вся сосредоточена в двух городах, в Питере и в Москве. Все. В других местах, которые называются Россией, России нет, там вообще ничего нет. Там нету ни хозяина, ни людей, ни больницы, а просто жижа. Вот так вот просто деревья, какие-то эти ямы вы, эти выгребные, в которых люди лежат. Помогите нам! Говно везде! Ну никто не помогает, потому что а, Андрюха Лех там, полежал, поспал. Утонул, какая нахуй разница Другой Андрюха завтра со мной пить будет Понимаете, нет такой страны России Есть просто огромная выгребная яма С каким-то национальным гимном Господи, гимн похуй Флаг ваш похуй Президента ваш судить И все, И ничего страны не останется Ну ничего не останется У вас ничего своего нету А теперь, украинцы, я, я к вам обращаюсь ну, слава Богу, я дожила до такого возраста, когда наконец-то я увидела свою страну, такая, какая она есть. Потому что если бы, допустим, не знаю, моя, вот, откатать назад, я бы думала, ну, там, Рахманинов, м -м, Рихтер, м -м, Чайковский. Во-первых, Чайковский, Чайка, Федор Чайка, это был запорожский казак. Только что узнала, какой Чайковский нахуй русский. О май гад. Рихтер не русский, Гельс не русский. Думаю, Гринка там не русский. Там вообще кто там русский был? Пойди почитать про, про Гагарина. Кто он был, Гагарин? Короче говоря, я вижу столько прояснений благодаря этой войне. Вся жижа вышла наружу. Вся эта гадость, все вот эти вот эти вот выгребные ямы, все вышло наружу. Вся русскость вышла наружу. И мы все увидели, какое достойное государство существует... Вот так получилось таким непонятным образом служил рядом с этой Россией но это государство достойное с достойным президентом с достойными гражданами с достойными фермами у вас даже в коровниках стоят кондиционеры и пластиковые стекла это вообще просто вот, вот просто взять и вот просто